А эта энергоустановка видит цветка, название которой подсолнух часть нового для России экопроекта в области строительства жилья. Как отмечает его автор Азад Шайхметов, он с командой единомышленников возводит в Сочи жилой комплекс будущего. Эта идея назревала, назревала, наверное, еще со студенческих времен. И вот, когда я приехал в Сочи, я начал заниматься строительством, я полюбил это дело. И в итоге у меня получилось совместить сбережения и строительства. И получился вот такой вот комплекс из таких домов с ресурсосберегающими технологиями. Благодаря солнечным панелям на крышах зданий и беседок, а также двигающимся за солнцем энергоустановкам, жители этих домов смогут бесплатно получать электричество. Экономить они будут и на воде. Для этого рядом с каждым корпусом под землей установлена специальная система сбора и очистки дождевой воды, которую можно будет использовать не только для клумб, вскоре они здесь появятся, но и для санузлов и мытья посуды. Для этого в каждое жилое помещение будет заведена специальная труба.